Всем привет! Друзья, с вами Юрий и канал «Как заработать денег в интернете». Это баланс моего Яндекс кошелька, на балансе на данный момент заработано 14 тысяч рублей. Все эти деньги заработанные в интернете буквально за несколько дней, причем заработаны полностью без вложений денег. Не вкладывая деньги со своего кармана, и при желании так сможет любой человек. В этом видео покажу вам два сайта для заработка в интернете без вложений денег. При желании абсолютно каждый человек может зарабатывать в интернете благодаря этим сайтам. Один сайт будет новый и зарабатывать деньги на нем легко и просто. Но больших денег заработать на нем не получится. На другом же сайте заработок немного посложнее. Но если там действительно трудиться, то заработать можно очень даже хорошие деньги. Примерно среднюю зарплату, как на обычной работе. Поэтому обязательно смотрите видео очень внимательно. До самого конца. Чтобы не пропустить ничего важного. А также ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если до сих пор еще не подписаны. И обязательно включите колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых видео. По заработку в интернете на нашем канале. И первый сайт для простого заработка без вложений. Будет новый сайт называется SurfHunt. Работает сайт буквально несколько дней, на сайте уже более 3000 человек. Новых за сутки 472 человека добавилось. Сайт только начал работать и выплачено уже почти 2000 рублей. Surfhunt эта система хорошо подходит тем пользователям интернета, которым нужен дополнительный доход, а вы сможете с легкостью заработать деньги в интернете, просматривая лишь ссылки рекламодателей. Быстрая регистрация много ссылок серфинга, много заданий, мгновенные выплаты, минималка всего от 1 рубля. Сайт этот становится уже очень популярным, смотрю, многие люди его начали рекламировать. Не только у нас в России, но также за рубежом, если мы перейдем в YouTube-обзоры здесь. Смотрите уже сколько обзоров на данный момент наши блогеры снимают, и также зарубежные сразу, давайте глянем выплаты. И вот за 12 часов сколько было сделано выплат. Выплаты, конечно, здесь небольшие. Но такие деньги при желании, думаю, можно здесь заработать очень быстро выплат на сумму 94 рубля. Также для большого заработка на данном сайте есть партнерская программа «Партнерка», здесь 50% и 10% ссылка на сайт будет в описании, переходите по ссылке. А здесь нажимаете «Регистрация». Вписывайте ваш логин на английском языке. Далее e-mail и пароль от 6 до 20 символов. Вводим символы из картинки. Сразу можем ознакомиться с правилами. Далее ставим галочку в чекбокс. И жмем зарегистрироваться. После этого входим в свой личный кабинет. Сразу задания вам для заработка не будут доступны. Переходите во вкладку ⁇ Настройки здесь ⁇ Здесь можете сразу установить аватар. Подтверждаете ваш email. Здесь будет ссылка, нажимаете на нее. А далее переходите на вашу почту. Копируйте там четыре цифры, вставляете в необходимое поле, все после этого подтверждаете, и вам будут доступны задания для выполнения. Далее здесь указывайте свой пол. Привязывайте номер кошелька, номер телефона и все. И можете приступать к заработку. Первое самое простое у нас идет серфинг сайтов. Как видим серфинга здесь не так уж и мало. И в течение дня серфинг обновляется и добавляется. И так, как сайт новый, но очень хорошо развивается. В дальнейшем здесь будет намного больше заданий, выбираем любую подходящую ссылку. Жмем «Смотреть», открывается сайт в новой вкладке. Здесь внизу у нас идет таймер, чем больше секунд просматриваем, тем соответственно больше заработок ждем, когда таймер дойдет до конца. Выбираем нужное количество звезд, нажимаем «Все денежка зачислено". таким образом просматриваем здесь весь доступный серфинг, обновляем, и вот буквально за несколько секунд, 10 копеек заработано полностью без вложений, таким образом просматриваем здесь весь доступный серфинг. Далее переходим во вкладку задания. И здесь нам открывается несколько доступных заданий. А задания здесь также пока немного, но задания в течение дня здесь добавляются-обновляются. Где-то по 30 копеек, где-то по 60 копеек, по 6 рублей, по 7 рублей. Выполняем здесь задание и таким образом зарабатываем в разы больше. Далее у нас идет вкладка «Обмен средств». Если хотим здесь разместить свое задание, то можем заработанные деньги обменять на наш рекламный баланс и заказать здесь рекламу. Далее вкладка «Лотерея». Далее вкладка «Настройки». Рефералы в данной вкладке у нас находится реферальная ссылка. Приглашаем друзей и знакомых, помогаем людям зарабатывать деньги. И таким образом сами в разы зарабатываем здесь больше. Далее у нас идут вкладки ТОП-10. Правила. Обязательно перейдите во вкладку «Правила». Ознакомьтесь с правилами на данном сайте, чтобы здесь не накосячить. И спокойно без проблем здесь зарабатывать деньги. Далее вкладка «Выплаты». Новости. Контакты. Также во вкладках «Серфинг» либо «Задание». Можем как выполнять задания и серфинг. Также можем здесь разместить свои ссылки. Жмем добавить. Пишем заголовок. Далее оставляем партнерскую ссылку на какой-то сайт. Выбираем время просмотра ссылки. Минималка у нас идет 5 секунд. И за один просмотр сниматься будет всего 2 копейки. В общем вот такой вот новый сайт для простейшего заработка без вложений. Кому интересны такие способы ссылка будет в описании. Ну а мы переходим к обзору следующего сайта. На обзоре у нас сайт Lead Magnets с помощью данного сайта мы будем зарабатывать. Перейдя по ссылке вы попадаете на такую страницу. Для начала проходим регистрацию. Вписываем email. Придумываем пароль. Указываем ссылку на ваш профиль ВКонтакте или Телеграм или Скайп. Указываем свой Яндекс кошелек после указываем свой номер телефона, заполняем копчу, ставим галочки я принимаю условия и принимаю данные соглашение нажимаем зарегистрироваться после вам на почту придет письмо переходим на почту и подтверждаем регистрацию после входим в кабинет вот так выглядит наш кабинет в данном проекте я зарегистрировался буквально на пару часов назад и уже заработал 8500 рублей используя данную систему правой колонке вы можете посмотреть статистику доступная афера инструменты посмотреть выплаты новости если у вас возникнут вопросы вы можете написать в службу поддержки также нажав вверху на свой лайк в появившемся окне вы можете перейти по вкладке рефералы Вы найдете здесь свою партнерскую ссылку. Как видите, у меня пока нет партнеров, а я уже заработал 8500 рублей. Обязательно смотри видео внимательно и до конца. Переходим по вкладке Оферы. Здесь выбираем доступные оферы. Как видим, здесь много доступных разных офер: покупка 35%, 10 рублей, оставление заявки, 400 рублей оформление заказа, 15 долларов оставление заявки. И таких офер здесь сотни. К примеру, выбираем выбираем оферу как за один день заработать месячную зарплату стоимость 10 рублей оставление заявки переходим по данному офферу читаем условия данного оффера прокручиваем страницу чуть ниже здесь мы можем взять ссылку копируем сохраняем данную ссылку куда-нибудь в текстовый документ далее изучаем источники трафика которые можно использовать разрешенные к примеру веб-сайты разрешено Mighty mighty.org таргетированная реклама разрешено vk размещение рекламы в своих каналах и пабликах и так далее вк заказ рекламы в чужих каналах пабликах и так далее youtube размещение рекламы на своих каналах пабликах и так далее youtube заказ рекламы в чужих каналах и пабликах и т д youtube реклама приролы выбираете подходящий для вас источник трафика и начинаете зарабатывать как лично мне удалось заработать 8500 рублей я разослал серию писем своим подписчикам вконтакте скажу сразу набрать свою подписную базу вы можете набрать уже сегодня абсолютно бесплатно и создать свою группу вконтакте уже сегодня перейдя по ссылке под видео, а также настроить систему чтобы подписчики приходили к вам на полном автопилоте при этом при жизни на раз настроить и забыть данную систему я продаю со скидкой обычная цена 3000 рублей вы можете ее получить со скидкой 84% за 480 рублей плюс у вас будут сто процентов права перепродажи также для вас я приготовил подарок если у вас нет YouTube канала вы можете скачать по ссылке в описании вам нужно подписаться на мою рассылку на бесплатный курс эфириум на автомате там в первом моем письме вы найдете ссылку на данный видео курс по youtube как создать канал и вывести его в топ за два дня кому данный ролик был полезен ставьте лайк и подписывайтесь на канал с вами был юрий до встречи в новом видео